Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мермелкон, меня зовут Никита, и это Resident Evil, продолжаем, значит, продолжаем а, изучать, а, миссии выполнять, и, а, замок а, обыскивать, а, сюда нам надо зайти, потому что, по-моему, тут медальон где-то есть, мне надо вот сюда, в больный зал, это мне, скорее всего, где-то здесь надо проходить, или там все закрыто? Черт его знает, короче. А ч это он показывается проще здесь какое то Да Эшли, ну родная, дай пройду. А сюда надо квадрат ставить, я вспомнил. А, подожди, тогда давай Ты сюда, когда я взря, вернусь. Чужак. Да я понимаю, я тебе верю. Туда я зайти не могу. А так я здесь, скорее всего, пройти не смогу, да? Нет, ну, давай я сюда сначала все равно спущусь. Так. Единственное что мне нужно найти вот здесь вот медальон А он вот тут а Чуки. Так сегодня попытаемся показать нормальную скиллуху Хорошую игру А не как обычно Где медальон Где он Ладно наверху потом поищем Сначала сходим сюда Я так понимаю это Вы дополнительный путь в... Нет Что это Не понял. Подожди, а куда мне? Мне все-таки сюда надо идти. Вы меня запутали. Ой, пора идти дальше? Да, да что-то меня запутали, мужик, подскажи, пожалуйста. Как? О, смотри, там статуя. Вау! Серьезно? Круто! А, ну правда, это химера. Что-то знакомое, где-то такое видел. О! Ну, Кимера, как бы, ну, конечно Тут какой-то символ Да, все понятно Мне три головы теперь нужно, да? А, ну, значит, э, я понял Значит, мы сейчас будем гулять, искать три головы Где Мне, пожалуйста, скажи Медальон Он живот, показывается где-то здесь Эшли, а ты врубаешься? Прошу прощения, где он? Аж дыхание перехватывает от возмущения. Так, э, вспоминаем, что по хил... Э, кстати, тяжелая граната у нас есть. А, ну по хилкам, кстати, все неплохо. У нас есть гадюка, у нас есть спрей. Э, только почему-то неаккуратно вставлен. Так, вот сделаем. У меня два спрея. А что у меня за бардак здесь? Что-то какой-то бардак прям. Я же убирался, вроде красиво все было. Оно, короче, позаканчивалось все у меня, наверное. И оно там автоматически стало закидываться. Постоянно нужен какой-то надзор, наблюдение. Вот а само оно как-то не может. Красиво все было. Так, кстати, когда нож в руках, вот можно его просто взять и вот так вот махать на R2. Не обязательно жать L1. L1 это тычка, можно вот так вот фигать. Я это когда, получается, в прошлой серии записывал, понял. Так, он вот, ту лестницу мне, скорее всего, Эшли туда закинуть надо. Вот он, вот он, собака. Так, сюда я могу зайти? Могу. Так, ну значит, нам О, надо. Леон, тут доспех. Сгодится вместо бронежилета. Слишком уж старомодный. У меня Даль. есть? Ты в нем круто бы смотрелся. Вай, вай, вай. Ну подлизываться, подлизываться-то хорош. Засмущаюсь, и что делать будем? Засмущаюсь, буду думать, и она смотрит на меня, мне нельзя промазывать и буду косить. О, это нам надо. Это нам надо, это где-то я видел. Так, ну давайте, что-то я, я расслабленный какой-то, я потому что, ну, он голова. Я расслабленный, а когда я расслабленный, это плохо. Когда я расслабленный, я начинаю косячить. Когда я расслабленный, я начинаю очень сильно косячить. Так, сегодня надо активно использовать ПП, я про него что-то забываю постоянно. Мы здесь сначала пройдемся, а тут по-любому какие то подтайные стены, подтайные ходы. Я вот только спрыгну и жопа начнется Ну, ну, ну как? Ну не может по-другому быть. Эшли, не спускайся! Правильно! Ладно, осторожней! Правильно! Это, это, это замечательное решение. Я хотя бы могу забыть про нее на какое-то время. Так, а место так -то кончается. Сколько у меня световых три уже? Отлично, надо использовать. Надо использовать фитолухи. Я могу, в принципе, гранату поставить тяжелую, где этот, как, О, у меня дробовичок стоит. О, винтовочные патроны. Кстати, что-то патронов дофига, что-то мне не нравится. Вообще, что-то отвратительно, как-то вы придумали. Ага. Ага. И что? Непонятно, походу вдвоем надо. Походу, вдвоем надо коня за жопу подержать. Да, скорее всего. Ладно, давай. Давай, я я верю сейчас. Леон, что? Кто? Ты да чё что А в них глисты, что ли? А, в доспехах глисты сидят. Да у меня нож есть-то. Тихо, тихо, тихо. Не машин, не машин. Мимо, мимо, мимо кассы, мимо кассы, мимо кассы. В доспехи глистов засунули, стрики хитро жопы. Ой, мимо. Ой, мимо. Ой, тихо попаду, попаду. Ой, попаду, ой, попаду. Ах ты козел и ты попал. Ты что помогаешь? Ну ты огонь ли вообще. А чё и бояться? Она там наверху и вообще в норм. Новая партия где... Половиных солдатиков. Ага. У меня есть ПП, пацаны, если чё. Давай. Мимо, мимо, мимо. Я знал, что ты идешь. Красава. Блин, только я подойти не могу. Ладно, вот так вот. Плохо. хорошо. Плохо. Куда ты побежал? Ладно, пускай тот постоит, пока потупит, а мы с этим разберемся, правильно? Ой, я же я успею. А! Видал, видал куворок. на наебок. Сейчас, сейчас, я не буду на них ПП тратить, это бесполезно. Тут надо точечные выстрелы, которые я не умею делать. Так, ладно, чуть-чуть промазал, ну чуть-чуть, чуть-чуть не страшно, с пистолета можно чуть помазать-то. Да ну ты козел. Да ну опусти. Я же не могу попасть. Воу, воу, воу, воу, воу, воу. Во! Мужчина, мужчина, мужчина, мужчина, мужчина. Вы откуда такой красивый вышли? Так, секу. Нет, я съем годилку. Ну и нормально. Так, тихо, стой, стой, встань. А, значит, это была подстава, я понял. Тихо, тихо, тихо, тихо. Можно, кстати, ножом воткнуть. Было я что-то затупил. Так. Эшли, ну давай помогай чуть-чуть Вот так нож, смотри, где-то есть Я же сказал, есть Не достал, не достал, дурачок, дурачок Нифига, я тебя шотнул Там еще один стал, еще один стал, Еще один стал я видел Подставной предательский чувачок Воу Еще встал Вы что все повставали-то? Ой, как классно, Эшли, молодец. Эшли-то молодец. Ой, ну так вообще они просто. просто ни о чем. Есть еще бомбы? Есть еще бомбы, Эшли? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не, мужики. Я с пистолетом с, вас, э, с вами нормально справиться. А, подожди, а этот противник у него из-за этого, из-за спины торчит. Так, ладно, его напоследок поставим. Не-не-не-не-не-не-не. Нет, нет, нет. Вы сегодня не. О, вас ничего не получится, ребята. Такой-то вот топорик, ладно. Ай, не успел. Ладно, ладно. Ладно, не страшно, а ч, валяется? Бесеты. Шпинель, неплохо. Плохо. А тебе что надо, мужчина? Эшли, ну как-нибудь помоги. Вообще не помню вот этого в оригинале сейчас. С рыцами я там какими-то воевал. Это как я сделал, не знаю. А, а что с тобой я буду делать? А, ну короче, пока он втыкает. Ай, да блин, плохо. Да все, все, все, сейчас разберемся. Они, в принципе, медленные бесполезные. Ай, блин, круговая атака, это плохо. Я к круговой атаке не был готов. Подвиньте пожалуйста. Ой не надо, же надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, Пытаются надо, не надо, не Сюда-сюда с ножа сразу. Потому что он сразу отлетает. Патрончики на пистолетик. Мне надо. Так, а что у меня есть вообще? У меня есть винтовка. Может, с винтовки ему ужарим. Главное не крывать. Микровод... Вот так вот. Обачки. И вот так вот. Вот так вот мимо видал. Это, это я ему, чтобы у него бухи засвистело. Прям мухи у него, прям, чтобы свистануло так прям жестко. Я же сказал. <звук> все <хорошо? звук> да, все замечательно. Да. Вольно. Вольно. Юморист. Юморист продолжает юморить. Так, ладно, Сигай. <звук> Мой герой. Точно все хорошо. Ты не обжегся? Нет, спасибо тебе. Ты очень помогла. Ну да, пару <звук> раз было вообще нормально. <звук> Это как хихи <свес> рычаг. Давай подергаем рычаги друг другу. О, коням, в смысле. <свес> Короче, все. Не бери в голову, Эшли, ли он э, меня заражает своим, как бы, этим, как бы, плоским юмором. Опа! Я тебя вижу. Только попробую мутировать. А интересно, вот этот таракан сможет крысу захватить? Они больше не Да я же их сломал. О, это мне надо. Это мне надо, чтобы эти сокровища собирать а, а как мне попасть Получается тогда Самое начало замка Там же нужен был вот этот куб как раз таки Ты мне предлагаешь Наверное через сады Можно вот так прощемать напрямую, да Но я не пойду Я не пойду, я не Я, я когда второе прохождение буду делать Я наверное пособираю все сокровища А сейчас, ну, не хочу так, А, вот Как раз таки срез Окейшки. Так, химеру мы собираем. Значит, мне голова льва нужна на центр. А, надо выбрать? Да он сам. Он сам прекрасно справился. Ну еще бы. Еще сомневалась. Так, косяк. А, внимание, дорогие телезрители. У нас обнаружен косикопор. А, предположительно, молодой человек. А... Зовут Никита. Пропустил медальон. Я отсюда его смогу достать вообще? Я здесь где-то патроны пропустил. Где? Блин, правда. На пистолетик патроны пропустил. Замечательно. Задание надо выполнять. Шпины ли надо получать? За них можно бесплатно что-нибудь себе выменять. Это будет нам замечательное. Подмога в наших с тобой приключениях а, Здесь, кстати, тоже есть где-то медальон Вот он Спрятался Хорошо, что а, торговец сразу рисует, где эти медальоны тупые висят Потому что если их еще надо было бы самому искать Это было, блин, вообще Опачки, что тебе еще от меня нужно в замке появились крысы. Твари пожирают бесценные книги, а затем еретики... а, а этим еретикам наплевать. Умоляю, перебейте вредителей, пока не поздно. А -а -а, понял. А я давай, я спущусь, там есть вот крыса одна. Идем. Ага. Ага. Где ты? Я же говорил, мы с тобой встретимся. Я тебя предупреждал. Но у меня не было выбора. Прости, мне как бы за это деньги платят. Кому-то же надо браться за эту грязную работу. Так, окей, там мы были. А сюда мы еще не ходили. Ну, значит, сходим. Так, какое здесь нас приключение ждет? Там у нас были рыцари. Здесь у нас будет... Где? Это то пищит. Где-то пищит. Может, в главном холле надо было с торговцем оставить? Статуя со змеями. Ну вот голова мне нужна. Как ее открыть? И где крыса? Крысу видишь? Ха, обеденный зал. Они что здесь едят? Фу, блин. Ей приказать сесть? Эшли. Ага. Ты головоломка, что ли? Так, ну ладно, посиди пока. Я пока подумаю. <смех> Смотри, какой взгляд-то осуждающий. Это он на тебя смотрит. Он прям на тебя смотрит. Прям в тебе в, тебе в душу заглядывает. Так, ладно, тут надо как-то головоломку решить. Это, блин, надо думать. Это, блин, думать. Это нужны мозги. Э, мозги. Часто ты так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну да, но не всегда в приятной компании. Ты че подлизываешь? Воспринимай как хочешь. Ты что подлизываешься? А? У тебя есть адочка, ты изменник. Ты, я же знаю, ты ее любишь. Ты, блин, жить без нее не можешь. Так, она должна сесть. Два ножа, бокал, тарелка, салфетка. Блин, а как сложно. А, так, стой. А, Бухлишка стоит, не оно. Виноград какой-то. Там нет никакой винограда, там никакой еды, тут вообще постная, будешь салфетку есть, Эшли, короче. Ищем, где чисто салфетка. Нет, тут слишком много при приборов, там не, не так, это не то. Тут еда, тут не, не то. Подожди, а где чисто салфетка, вот тут же? Вот, Эшли, тебе сюда. Садись. Ага. Я сейчас сяду тоже. Подожди, а где медальон? Может где-то здесь? спрятали смотри какие хитрые думали я не найду а я нашел так мне нужно сесть сделал У меня три ножа три прибора с другой стороны плюс бухлишка, плюс хлеб понял а вот это что-ли походу сюда и надо вау Леон! вау разобрались вау Теперь где крыса? Крыса где? Она ж где-то пищала. Я ж не гоню, она же где-то пищала. Правильно? Прости. Так уж и вышло. Ну и это же изи было. Вы думали, что эта головоломка со мной что-то сможет сделать? У нее не было шансов вообще, просто ноль. Да ладно, не может быть, а я здесь все смотрел, я что-то подзабыл, а я сюда не ходил, я сюда не ходил. Подожди, а кататься на стоять? Не понял. А как же? А, а, а вот, а куда? А куда вагонетка тогда ведет? Явно, что мне сюда получается. Посмотри, нет, нет, мужик, мне сейчас не до этого. Это какой-то шорткат получается. Тебя, надеюсь, не да, нет, в порядке. Скоро в смысле, ты что не в курсе что ли? Это шорткат какой-то походу. О, прибыли. М Вау! А, если такая беззаботная, она, блин, в прошлой серии ходила, ныла что-то, блин, боялась... Это да, шорткат, смотри, я в главный зал вернулся. А это где? А как мне туда вернуться? Лаз в стене? Что? А как ты это там пропустил? Нифига я попропускал! О, ну это я вообще дал. Все пропустил на свете. Нехорошо так делать. Ой, плохой, Никитка, плохой. Ой, плохой, все пропустил. Машинка даже. Это я сейчас заберу все. Ладно, ну давай машинку как бы раздают. Раздают, нажмем. Сохранение, окей. Мы здесь все зачищали. Я надеюсь, пацаны как бы не вернутся. Ну да, ты думал? <свист> Вы чё?! <свист> да я, я прикрываю. <свист> да блин, я же не могу его... Владей, <свист> собака! Пригнись! Он, да пригнись! Уходите, правильно. Что ты останься. Останься, я сказал. Ну пришлось гранату потратить на них козлов. А -а -а, собаки. Вы что здесь забыли, а? Да ты хорош тусить, все. Сейчас я ему, блин, башню-то снесу, блин. Козлина такая. во воу воу воу воу воу Нет-нет-нет-нет! Вот, Эшли! Срочно отступаем, срочно! Это уже плохо. Это плохо кончится. Проверяем. Тихо-тихо. Проверка-проверка связи. Слишком. Грилл? Флешка это вообще просто пушка! Иди сюда, падла! Иди сюда, я тебя буду унижать! У меня, кстати, ПП было. Надо был ПП использовать. То есть, флешка это вообще просто... Блин, это, это невероятная вещь. Все, мы проверили это все. Так, сейчас секу. Сейчас приду. Так, ну то есть, смотри, флешка их гасит вообще просто. Как только они вылазят, эти паразиты, она их сразу врубает. Мне пришлось гранату потратить, конечно, это плохо. Давай это.. блин, небольшая граната, это круто слишком. У меня, кстати, очень много пороха. И, и раз флешки такая классная тема, я бы, может, сделал флешечку еще. И будет у меня три флешечки. И это же будет замечательно у нас. Три флешечки, это вообще классно будет. Блин, я не знал, что флешечки будут настолько крутой темой. Так, и тогда патроны на дробаш. Патроны на дробаш точно. вилочку мы пока сюда скинем. Патроны на винтовочку. В принципе, нормально. А на ПП вот надо, надо на пистолет сделать патроны, потому что у меня мало их. И сейчас у торговца мы, скорее всего, починим нож себе. Ну и все. Мужик, а ты что, блин, как то это? Привет, чужак. Привет. Ты почему не что помогаешь? Удачи тебе, чужак. Блин, не хватает. Жалко. Я могу чем продать? Не могу. Нету Приходи денег, все. Мой капитал как бы исчерпал себя. Придется заново. Собирать деньги. Ну это же сюда вставляется. А, ага. Ага, это еще надо... Блин, мне еще кубик Рубика собирать не хватало. Вот, вот, вот, вот, вот, вот так вот. Блин, все понятно. Да блин, стой! Стата юстиции. С ней можно чем нибудь сделать? А, стоит она неплохо, 12. Хотя, блин, у нас уже столько денег, что как бы. Ну, в смысле, такие, такие суммы пошли, что как бы 12 вообще сейчас ни о чем. Так, маленький ключ у меня имеется. Это мы, значит, тоже открываем. В деле, пацаны, окупировали. Значит, золотой слиток. Ну, тоже золото, как бы будет. Я думаю, он возьмет у нас. А, это мне как туда попасть? Это мне сейчас наверх, сюда и так, да? Как это я? Что я там пропустил? Подожди, а наверх, наверх. Мне же надо подняться по лестнице только. Всё, ладно, сейчас поднимусь. Нам нужно э, все равно сокровища, собирать деньги, вот это все. Нам, нам, оно нам надо обязательно. Без этого никуда. Нам же нужно новое оружие. Ну Но РПГ мы вряд ли купим, конечно. Не понял. Не понял. Секундочку, не понял. Оно показывает, что где-то внизу. Так, ладно. А эту серию я, скорее всего, сделаю чуть побольше, чем обычно. Где-то на часика-полтора, наверное. Ну, в смысле, не на часика-полтора больше сделаю. А, ну все, я понял. Угу. Не на часика-полтора. Да и догонишь, ничего страшного. А, а все понял ну лишним не будет а коняк перед концом самым игры а, все продам нафиг и рубин и чего вот останется все продам нафиг куплю там целую кучу патронов и будем с последним боссом воевать в игре если не ошибаюсь 16 глав я просто это просто выясняется вообще элементарно Сейчас я тебе покажу как нет не покажу это в главном меню надо Там, короче, типа, вот испытания всякие Вот это все Мы Проходим И потом победить э, Кучу врагов с пистолета Кучу врагов там с этого С пулемета Так, нет, стой, я запутался чуть-чуть Не -чуть. сюда Я не пойду вот сейчас вот э, Через вот этот, блин, бассейн дурацкий Вот в, в погреб Там в сады, блин Это ну нафиг это займет очень много времени, у нас с тобой и так как бы сроки горят. Как бы у нас время до рассвета нам дал Седдлер. Седдлер? Да, Седдлер, все правильно. Типа на рассвете мы станем его, а он нашим, короче. И вот мы типа будем, наши души будут едины. Мне как Брали. бы не хочется такой судьбинушки. Мне есть адочка, зачем мне какой-то Седлер? Ну на крайняк вот Эшли еще есть. На крайняк. Так. Да, блин, я не спорю. Попозже чуть-чуть. На крайняк, на крайняк. Что я говорил? Так, в этой серии надо, блин, что-то я забываю. Все надо надо прописывать по пацанам ПП. Надо пацанам ПП прописать. Потому что, ну как это без ПП? Надо пацанов приучать к ПП. Что-то наверху светилось. К правильному питанию. Или к пистолету, пулемету, неважно. Внизу тоже кто-то. А, там кубик. Ну ладно, я вернусь на туда. Тихо. Так, ну тут пацанов уже побольше. Вот уже с боем прорваться надо. Не открыть. Где кто? Опять ты... Вот, падлые. Пацан, я тебе сейчас ПП пропишу. Что за херня? Да он опять... Что? Да блин, ищи себе свою девушку, блин. Сейчас все поместь. Во, плохо Где? Кто? Что? Куда? Я же сказал, ищи свою девушку Так, пацаны, я же сказал, я сейчас ПП вам буду прописывать Я же сказал, ищи свою девушку Ты неугомонная Медальон, кстати, видел Дай успокойся сейчас. Что там мутировали? Чем больше пацанов... А, вон он. Ну, ладно, на него дробовичок потратим. Все, ладно, пацаны. Я же, я, мы же договорились с вами. Все, полезное питание. ПП. ПП раз. ПП два. То! Он что куда-то уходил, что ли? Пойдем наверх, его догоним. А то он там, блин, за.. Ничего, не попутал? ПП прописываем. А, нечестно! А, нечестно! Нечестно! А, а, а. а, а. Двигайся. Да тихо, нормально все. Да блин! Да блин! Давайте прыгнем, короче, нафиг, Да тихо стоять, да? Сейчас, секундочку. Секунду. Пес что-то возмущается, наверное. Против ПП что-то тоже имеет. Так, а... Да что тебе-то от меня надо? Я как сейчас дам вам все. Да сейчас, сейчас, сейчас освобожу, не сэ. Сейчас, пацаны, у меня аж флешечка есть. Да я не могу сопротивляться. но ну, ну, сопротивляйся сама. Спокойно нафиг. Да я, Да, да заколебал он! Сколько вас там, блин? Серьезно? Короче, ПП! Да блин, ну я же сказал ПП! Давай отступим сюда, короче. Вот падла. Сейчас. ПП, ПП. я ПП сейчас пропишу им. Тихо, главное, чтобы не Эшли не задели. Чётенько. Ну, нормально. Давай, вставай, нормально, он там один остался. Я же сказал, пацанам надо ПП прописать было просто. Пойдем. Он там один остался. Конечно, он там оборону выстрелил, там пацаны с щитами. Ты что, до сих пор здесь? Мы заколебали. Тихо-тихо-тихо. Да идет, блин, опять Пошли спрыгивать Спрыгивай, срой Откуда вы беретесь? Пошли сюда, может здесь, кстати, можно зайти за А, не, это отступить А, черт, это тупик, Эшли Эшли, это был плохой план Стой, это отвратительно Главное, чтобы он ее сейчас не сожрал Эшли, иди сюда <смех> Меня я не могу Я не могу мимо них пройти Они слишком опасные, пацаны Вы Тоже хотите ПП, короче, да? Да блин, это про.. Их там дофига Да блин, а... да я не могу Пипец, просто Придется опять флешку тратить Я просто не пойму, откуда их там так дофига. Так, надо прорваться. Надо прорваться к этому коню. Просто сэшли, я не могу туда нормально прорваться. Ну все, подлюка. Его, конечно, можно было попробовать там загасить. Куда ты пошел? ПП прописывай. ПП! Вот тебе салат, вот тебе помидорчики, вот тебе огурчики, блядь. Все, извини. <смех> <смех> Был неправ. Ну и что? Ну махаешь ты своим кодилом, у тебя же больше нет Это какого. Я понял, я понял, я понял. Я понял, ты крут. Ты крут, ты крут. А <смех> <по -моему, смех> мать! Эште, тебе надо чуть-чуть постоять, полежать, э, отдохнуть. Во -во -во, хавальник открывает тихо таща ща. ща ща быстрее, Леня. самого себя нечестно мутировать, вот кони, блин. Ладно, это было сложно, чуть-чуть. Ты как? Норм. Да я как бы тоже. Капец, козлина такой, а, а где все патроны? Не понял. А где ПП мою? Так, я могу на ПП Нет, надо флешечку Какое ПП? Нужно флешечку сделать Вон было Флешечка выручает Флешечка выручает Прямо замечательно Так, на пистолет, наверное Или на дробовик Давай на дробовик, потому что на пистолет патроны постоянно валяются Как бы а, да у меня их прилично, в принципе. Ой, козел такой, а. А, кстати, внизу, может быть, остались какие-то пожиточки. Это прогресс. <свист> Можно было, в принципе, на него вообще по покласть. Откуда просто не тут на балконе все тусы стояли, потом спустились? Просто слишком дофига. Я только сюда поднимаюсь, они, блин, отсюда идут. Я поднимаюсь, они идут. Я, да, да я поднимаюсь, да они все идут и идут. Тут, кстати, флешечка есть? Вау, у меня целая куча флешек теперь Ну не целая, ладно а, Так, пороха у меня вроде как такового нет а, Тут вроде больше трава, зеленая трава Тут вроде больше ничего такого не валяется Я по крайней мере не наблюдаю Но здесь есть сокровище, вот оно Это я буду А, желтый алмаз Ну ладно, тоже что-то Ну все, ладно, погнали Тут, в принципе, как я понимаю, можно было вообще на все положить и убежать. Опачки. Оп. Ну, ладно, пацанам ПП прописали чуть-чуть, как бы. Но не мытые пятки. Ничего ну, ходите-то голожопые, практически. Так, ладно, а мы, в принципе, сейчас должны, по, по идее, встретиться с Луизом. Сэрой. Луис, Луис. Опачки, дрововичок опачки парахачок и много всего еще интересного так а я могу тогда сделать знаешь что мне нужны патрон на винтовку Я смогу сделать мне хватит мне не хватит ну ладно я нечаянно я нечаянно я нечаянно нажал. Вы чё, блин, нахерели, что ли? Да сколько вас вообще... вообще ни о чём как-то. <клес vortex> Плохо. <плес> Я жал. <клес> Нифига ты, чувак, дал. Да блин, я хотел ему порой, ну ладно. Нифига ты дал, просто нас двоих одной плюхой вырубил. Вообще, чувак, стоять. Это не в середине как-то. Вот так надо. Вот так вот. Вот, вот, вот. Значит, в прогрессе у нас с тобой все-таки микрофон какой-никакой мы заимели. Более-менее. Его еще надо настраивать, но у меня что-то не получается. Я его еще хочу чище как-то сделать, голос, но что-то у меня не выходит, нифига. Кстати, можно задание торговцу сдать. и все амулеты сломал. И внизу сокровища забрать. Крысу не нашел. Еще одна крыса должна быть здесь. Блин, Блин. точно. А где ее здесь найду? Видишь где-нибудь крысу? Но она как бы по... Всем... Законом и жанром Должна быть это здесь Но она даже не пищит Блин будет обидно если я одну крысу не убью Мне ж одна осталась Опачки Ну как бы гранату зато взял Не зря сходил если даже крысу не найду Может она наверху там гоняет Ладно давай быстренько здесь пробежимся Попробуем найти крыску Там что шпин или лишние Нету, да? Блин, реально нет. Пошли, ищи крысу. Какие у нас есть знаменитые крыс? Крыски. Как э, звали крысу, которая уж покляк была? Крыса Лариска, да? Крыска лариска. Опа, почти еще что-то пропустил. Нифига, сколько пропускал. Крыска лариска, что у нас есть? Ой, тяжелые гранаты. Я столько всего пропустил, офигеть. А, крыса Лариска, а, короста есть еще. Что у нас? Какая еще крыса есть? Ну Джерри это не крыса, Джерри это мышь. Я его, кстати, еще внизу пропустил. Что ж такое-то? Какой-то я невнимательный сегодня. Я вроде как сегодня даже чуть-чуть попадаю иногда. Ну лучше, чем было сколько, две серии назад. А все равно какие-то косяки имеются. Значит крыса не здесь. А где мне искать последнюю крысу? Офигеть, и что мы сейчас всю серию крысу будем искать? Не, нафиг, короче. Я не буду этим заниматься. Пойдем сейчас сокровище заберем. Орах, кстати, пять штук. ну Немало. Ты попропускал тут? тут много всего так валялось, я все попропускал. С третьего захода получилось все собрать, прикинь. Ладно. Надо было стрельнуть, посмотреть, что там внизу есть. Там было что-то ага, что-то незначительное. Тут все значительно. Может тут где-то крысы гоняют? Не видал? Ну там мы застрелили крыс. Тут крысы как бы не было больше. Ну тут и нет. Хм. Блин, а Эшли сама-то спрыгнуть может? Постой, Люн! Ну обойдешь, ничего страшного. Так, ладно где-то здесь сокровище должно быть александрит так и у него в кабинете да ну все ладно это пофиг на крысу как бы у нас и так времени не... и так времени потратили там моно... Да? Конечно. <р hypotheses> отлично, чужак. Я а, Много отлично. 11. А что я хотел? Что, что? Как нам удалось добыть все это? <соб�> Лучше не спрашивай. Да я не собирался. Это слишком много места занимает. Uh, повышает вероятность найти красную траву. Мне бы желтую найти. А этот uh, повышает вероятность найти ресурс Б. Ну чашу, давай я возьму. Выбор. Матильда. В, в хорошем смысле, конечно. <harbor> Что, это все? А, кстати, я могу ее сразу продать. А -а -а так. Давайте я дам нее три разных цвета ставим. Нормально, 35 тысяч, неплохо. Доброго привет. Что у нас по деньгам тогда будет? Ну неплохо Спасибо Да иди, как бы не за что Обращайся По-моему отлично получилось Так дальше 45 тысяч 36 может а... Может в него как раз и пойти Удивлен? Ладно да? Я чуть-чуть его а -а -а. улучшу Наше мастерство достойно такой реакции. Дробаш, запас, перезарядочка Да как бы пофиг наверное Перезарядка будет 2 секунды, так 3. Если хочешь остаться в живых, а, по 3 патрона за раз. Заряжения. А, неплохо. Повысить скорость перезарядки. М -м. Ладно, Ча я, я оставлю. А что Привет. мне купить можно? Я что-то забыл. Материал Б. Для флешечек. Ладно, пока нет необходимости, пусть у него не валяются. Если что, потом купим. Я бы, может, еще одну эту какую аптечечку бы у него купил. Так, все, у меня, в принципе, все готов к бою. Это химера, если ты был не в курсе. Он там наполовину козел, наполовину там змея, наполовину лев. Леон, сзади! Что это? Мультик показывают Но и что же это такое? Давай. Как вы меня заперли? Вы что, офигели? А что я буду делать? Во, это вообще жестко В замкнутом пространстве Мужик Главное, чтобы глистая эта жесткая не вылезла из него Дальше сам, да? На щеколду, правильно. Не выломают, не получится. Бежать нельзя. Надо спасать Леона, да? Я иду, Леон. <сих> ну ладно, я тебя подожду. Я подожду тебя, давай. Буду... One second, please. One second, please. плиз. so sorry. А чем? А как? Ага! Это, короче, они взяли прикол с какой это резидент? Был второй ремейк, когда надо было играть за адочку и за шерил, да? Я правильно понял? Этот прикол взяли. Ну ладно. Это внезапно. Есть стелс? Есть стелс. Короче, это стелс-миссия, я понял. Лады. Будем им в рожу светить, потому что они как бы боятся света. Л2, да? Как мне к Леону пробиться, если он здесь? Блин, а я отдаляюсь. У меня вот так утажно будет. Сложно. Но думаю.. Не пугай меня так. <laughs> да я, извини. Я ж поржать хотел. О, крыса. Можешь крысу завалить? Он для задания не хватает одной а ну крысы. Только живи, я тебя жахну. Это часы? Чё, головоломка? Разбивай! Там же патроны, по-любому, есть. Ладно, записывай, Уля. А, Путь к тайной усыпальнице. Спящие проотцы откликаются на избранное время. Если ты жаждешь благословения Господа, набери смелости и не бойся тьмы. На какое время? Полшестого? Я откуда а, знаю? А мне почем знать какое время-то? Ой, ты так не врывайся резко. Ножи ищут. Почему эти пацаны не смогли дверь выломать? Дохленькие что ли? Так, ну мне только сюда, мне больше некуда. Блин, что-то напряжно как-то, без патронов. Ты без патронов как-то что-то как-то не это Не оно Как-то когда у тебя нет ножа Как-то что-то как-то И уверенности нет я что Офигеть сколько всего Часы Блин ключ Прикалываетесь он вот та хрень живет. Ой, оживет. У меня в животе заурчало. Говорю, живет. Будет страшно. Я чуть-чуть обкакаюсь. Ну, блин, козела живет же. Если не сейчас, то попозже. Я прям уверен в этом. <laughs> Еще ключ. Приколисты. Почему за нее собирается кроющий? Она потом с Леней поделится. А кто-то из нас живет? Вот. Я сейчас дойду. Я не буду пока ничего жать. Ладно, нажму. Я понял Так, ладно, давай сначала сюда сходим Посмотрим, что тут Мне туда без фонаря придется идти Тупик Подожди, тупик, надо же посмотреть внимательно Точно ли тупик? Вот тут можно пройти Наверное Ладно. Я просто чуть-чуть как-то очкую. Ладно, уже не чуть-чуть. Без фонаря еще сильнее очкую. Ага. Здесь что, лестница? Вау. Видимо, тут есть потайная комната. А можно потише? Пожалуйста. Немножко. Я и так напряжен что-то. Как-то напряженно. На. Даже бегать неохота. Конечно, если бы знал, что здесь никого нет, я бы распедранил бы все как быстренько. Но так я же не знаю. Поэтому приходится чуть-чуть подэтывать. Чуть-чуть подбдевать. А, связка ключей. Но это мне надо. У меня есть квадрат? Он такой нулене? Что за звук тихо, что это, это рыцарь что ли? Надо было в тот закуток зарулить. Еще волосы какие-то из него торчат. Ничего не вижу. Где он там гремит? Так, по карте смотрю, если что здесь пройти можно, окей. Оттуда, откуда он пришел. А можно просто тупо за ним идти. На низовым. Просто за ним пойдем. А вон дырка есть. Мы нее сейчас нарнем. А может и рыцари тоже были слепые? У них же по сути глаз не было. А я не знаю, какой подойдет. Какой подойдет ключ? Давай вот этот замок весь такой фигуристый. Может вот этот фигуристый? Нет, не подойдет. Ну, давай вот этот с рыбами. Чему с рыбами? Непонятно. Изящный флакон для духов. Ну, пускай будет. Так, где эта кастрюля ходит? Там, кстати, тоже было сокровище. А, ну я не могу его взять. Вот клёнь не способен взять. Так, я сейчас могу сюда за зайти идея как будто у меня за спиной гремит сейчас а? -а. бородой тряси какой ключ? Какой ключ? ключ? Он что, идет в это время? Блин, ну не с рыбами. Я поехал. Да нормально. Нет, а не нормально. Что? Нет, не нормально. И что делать? А, ну я здесь выйду. Ну, правильно, все. Эшли учится самостоятельности, правильно все. Где я выйду сейчас? Где это я вообще нахожусь? И чё где А, ну Леон рядом, кстати. Леон! Ты не оришь! Как ты? Держись! Сейчас что-то придумаю! Ну, Как-то отбился, что ли? Люденька, получается, отбился, что ли? Мужик... А, записка библиотекаря. Фамильный герб. Фамильный герб Салазаров. Вот что поможет мне выбраться из этого ненавистного места. Чтобы отыскать его, надо идти туда, где, лежат эта, где лежит эта проклятая броня. Подземную усыпальницу. А, господи, будь милостив, да совершится твое правосудие над коварным узурпатором, безумным чудовищем по имени Рамон Салазар. И пусть твой благословенный синий свет оберегает навеки преданного тебе слугу. А, это подсказка, кстати, да? Но мне нужен а герб. Это, зачем? это герб. А, это мы сохраняемся. Это мы сохраняемся, а это нам нужен герб. А, чтобы взять нам герб, нам нужно попасть в усыпальницу. Напольные часы. Чего? И напольные часы? И сюда надо Лене, получается, вставить. Этот, как у ключ? Ну, я, значит, за Леню смогу сюда попасть. А, в торопях написана записка 1104. Понятно. Может. Да. 1104, ты запомнила? Запоминай пока это. Так, а, это по-любому орель. Да. Зачем я рыбами там пытался открыть, я не знаю, потому что как бы, ну, смысл нам рыбами открывать, если мы рыбами уже открывали. Это ж логично, что это нелогично. логично. Так, а, окей. Значит, Лени сюда попадет. А, 11.04. 11. 11. Подожди, 04. А как вторую? О, это долго. 11.04 ну ой палево и чё ночной дозор всем выйти из суммарка внизу надо сейчас вниз как-то попасть опять не ну как-то зашлячковенько чуть-чуть хочу я куда-то смещаюсь постоянно давай так ночной дозор Всем выйти из сумака. Не догонишь, не догонишь, не догонишь. Сейчас мы с тобой здесь разменемся. Давай. Давай. Сделай это. И он не идет сюда? Засал что? Ли? И в чем прикол? Я тебе тогда так обрублю. Боишься света зараза? Бляха попал. Я думал, он тупой не попадет, а он взял и попал. Ладно, сейчас как-нибудь. Эшли, иди рядом, получив приказ, понятно. Ну давай попробуем как-то обрулить его. Надо, чтобы он мимо жахнул. Ну... Ну а он тупит, надо проскочить. А, надо постелсу было, что ли? Зачем? Я понял. Не попал, не попал. Не попал. Не попал. Не попал и не догнал. Стоять! Не попал и не догнал, не попал и не догнал. Капец, он там гремит, как кастрюля. Стой! А, все верно. Бляха, ладно, сюда щемаем. Главное, не оборачиваться! А, ну я бегу, ладно. 1104. Он не зайдет, он глупо. Не зайдет же? Бляха, какой-то настойчивый парень а а тут тупик сейчас будет твою мать козел взял пришел бляха не попадет да блин попал может все-таки по стелсу пробовать как-то Смотри, как он, блин, попадает. Прям четко. Прям как будто всю жизнь тренировал один удар. Давай попробуем по стелсу. Попробуем. У меня ж почти получилось. Может, надо было плюнуть просто... Вот зачем она орет? Давай попробуем по стелсу. Он на меня сейчас не замахивается. Бляха, замахивается. Вот, смотри, пока он тупит, реально. Медленно, должен успеть. Я же в прошлый раз успел. Значит, и в этот раз. Должен успеть. Сюда же? Сюда, все я. Главное, не оборачиваться! То есть, она говорит, не оборачиваться, значит, нафиг нам не надо оборачиваться. А, 11.04. 11.04. Может, успеет дверь открыться, прежде чем он меня втащит? Черт, чуть-чуть. Чуть-чуть перебор был. Давай я успею. А, он сейчас не пришел. Странный такой. В прошлый раз пришел, а сейчас не пришел. Так, а мне сейчас получится герб надо взять, а потом еще и назад вернуться ума идти. если меня сейчас здесь кто-нибудь поймает ну будет плохо получается если заново перепроходить придется Но вряд ли гробницу кто-то охраняет никто же по-любому не знал код, кроме самого салазара он здесь вряд ли сидит вот этого в оригинале точно не было по что-то нету момента, до которого я дошел И кстати, хочу предъявить игре Где момент с грузовиком Там был в оригинале момент, давай, когда давай. Опять этот, что ли, бежит? Да? А, их два бежит Я поехал, пацаны а, Был момент, когда Вообще, он же твой рыцарь Ты сказала, нет? Ну ладно, понятно, о чем ты имеешь в виду. А, был в оригинальный момент а, в деревне где-то, по-моему... А... Невероятно задолбали. Твою мать. Я думал, они за мной поехали. А, был момент... Ой. Орел, ко... Орел, олень, конек, змея. Орел, олень, конек, змея. Орел. Олень, конек, змея, вот она. Змея, вот она. Конек. Олень. Орель где-то здесь, да? Орель. Хм. Ладно, сейчас справимся так понимаю, не обязательно в правильном порядке. Ой, блин! Я сам себя зажал, дурак. Я сам себя зажал. Я чуть-чуть промазал. Ладно. Uh -huh. Так, момент с грузовиком. Был, получается, там грузовик ехал, и тебе надо было вырубить водителя. Невероятно задолбали. Чтобы он больше не ехал. Я надеюсь, порядок не надо правильно составлять а просто позвонить в колокола. Я надеюсь очень на это. Ну, правильно все. Воу-воу-воу! Что у нас по карте? Тут есть сокровище. Тут есть сокровище, я его пропустил. Окей. за мной не пошли ага еще одна так ладно может я смогу вернуться за, за сокровищем Там сокровище было спрятано вон он ключ наверное нужен для него <звы> <звы> а какой я только первый не использовал по моему А, они здесь замерли, потому что здесь светло. Да, вон огонь горит синий, все понятно. Так, подожди, у меня тоже тут синий огонь. Может их можно было останавливать? А да пофиг, почти так прощимали. Так, ну тут светит, получается. Ну тут неправильно светит. И тут неправильно светит. Ну все, это изи. Он тот туда, этот сюда. Элементарно, Ватсон. Головоломка просто уровня 9 класса. <laughs> Ладно, шучу, пятого. Ну? Утите. Так, а теперь мне надо весь путь назад проделать. То есть, герб Салазара это... Олень давящий змею. Нет, нет, не гасните. Опять! Как мне надоело. Ой, как нифига вас, сколько много. А как паразиты могут... Ого, а, а как? А так и было задумано, да? Так и было задумано, да? Главное вот этого обролить. спокойно во, воу, воу, во. спустись. Спасибо, спасибо, спасибо. Я Но они глупые. Лифтом они пользоваться не умеют. <смех> Смотри, какие <смех> ненастойчивые. Вообще с ума <смех> сойти. Ладно, мы почти прошли. Несы, Там одно ведро осталось. А. Там одно ведро осталось он там. Нет, не там. <смех> Бляха. Как мне с ним сейчас разминуться тут? Как он возле этого столбачится? Эй, тереть. Ну все, по идее, больше никого не должно быть наверху. Это тот, который за мной гонялся там по библиотеке. По идее. В теории. Сколько время? А, время как бы... Время как бы чуть-чуть осталось нам с тобой. Еще поиграть. Так, чтобы не затупить, мне куда? Мне сюда, все, я понял. Надо, блин, просто было бежать. <плёк> <плёк> <плёк> Ладно, нормально, это были немножко манцы. Чуть -чуть -чуть. Ну, а тут уже светло, они тут сюда не могут зайти. Леня, я здесь. Леня, я пришел спасти тебя. Живая? Да. Сейчас я тебя вытащу. Это было Иси. Ну конечно чувак прилег, блин. Главное чтоб не встал. О, ключ. Эй, лови! А я думал на рычаг надо держаться. Спустишься? Я поймаю. Нет, меня сейчас поймают сами. Да, попробую. Или нет? Какой большой дядька. У него какие-то шупальца, кальмара там. Ну, такой еще пострел. Ты что, пес? Жопа. А где гоняет этот козел, блин? Где этот мексиканец гоняет? Так, давай еще чуть-чуть поиграем. Более я тут пару раз отвлекался. Надо как бы будет резать. Так что, в принципе, можем еще чуть-чуть поиграть. Можем немножечко еще поиграть. В принципе. По большому счету мы за серию что сделали с тобой? Отгадали головоломку с химерой и, блин, мы всего в одном помещении практически находились. Что? Адочка? Что у тебя с янтарем? Это кто говорит? Прости, пока нет. Но мой помощник устроил очень много шума. Уверена, все будет в порядке. Ты, главное, держи свою псину на привязи. Какой? Он мальчик. А, про Послушный. Этого? Ладно, оставь пса. Но не жалуйся, если он тебя покусает. А на кого мы работаем? Ну, смысле, ада. Я сейчас за аду буду играть. Нет. Вау. Леон, ты не передумал? Ада. Допустим, что нет. Тогда слушай. В тронном зале назревает что-то серьезное. Трудно быть нянькой, да? Эй, ада да, Супер. Ну подсказку-то тебе дали. Пачки. Как всегда. А, это шмотки Эшли? Это с нее попадало? Так, окей. М -м -м. Ладно, давай дальше. Эшли бежала сюда куда-то. Нет, сюда она не ходила. Да, Она точно не ходила, я могу вернуться Посмотреть, что тебе надо Я ищу храбреца, готового прикончить этого жуткого рыцаря Но предупреждаю сразу, он гораздо сильнее, чем остальные Одним ударом убивать сильнейших противников А, устранить серьезную опасность Усыпальница, шпион 8, нифига себе да, да за такие деньги Да за такие деньги Я готов рискнуть 8 шпиналей Так, Секу, подожди, куда я ползу? Вот он. Вот он, да. Правильно я пол... так, Крыса. А ты засчитаешься? Ты засчитаешься? Засчиталось! Красиво. Так, ну ладно, пойдем его шатаем. Что у нас по боеприпасам, че у нас А ч? он типа сильный, да У меня же есть световый, световухи, гранаты Тяжелый, может гранату тяжелую Снарядить а... Раз он такой сильный, безжалостный Пойдем попробуем Подовно тащить Ну 8 шпинелей просто Это очень много Это очень много, и это стоит Потраченного времени и средств Надеюсь Так, на корняк у меня есть, если что, ПП Есть у меня Револьвер, я не хочу тратить револьвер О, это ты мужчина Это ты крутой здесь А он чё, не один, что ли? Это так нечестно, я думал он один Я думал чисто ПВП Чисто ПВП Нифига он мне воткнул как Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тих. Спрей где-то был у меня. Был-был-был, был, был. да вон же, ну, да блин как неудобно. Так, сейчас секу. А канала, лишь доспехи содрогнулись. В меч попал. Стоям-ба. В принципе... Плохо. Ладно. Воу! Какой быстрый, шустрый дядька, а? Да блин. Кто прет? Их тут всего двое Осталось Сейчас Вот этот тоже уже почти отлетает а Тот просто, блин, очень уверенный в себе Так, ну все, Ти, ти, ти, ти остался Ти остался От тебя главное бегать вот Из угла в угол Нет, нет, нет, что ты делаешь? Блин, блин, блин, блин, ну я так не попаду. Вот, блин, ну слишком быстро. Нечестно. Блях, попал. Шайбу, по-моему, попал. Очень неудобно мне стрелять. А если я заныкаюсь, он может меня не заметит? Я не видим это. Не прокатит? Да? Постелс. Да нет, не столсится против него. Блин, ну как же с тобой быть, а? Мне главное вынести ему вот эту штуку. Бляха. Попадаю, да? Блин, как же тебе попасть, а? А, вот так? А, ну так-то все, так-то easy. Ты бы сразу так сказал, я бы быстрее бы справился. Ну, сколько я задания пополнил, вообще какой молодец. Гранаты. О, -о, -о нифига понадавали еще сюда кучу. Даже не пришлось тратить, блин, эту тяжелую гранату. И патронов дали так прилично еще. Неплохо. Так, я здесь все собрал. Я туда ниже-то спускаться не буду. А получается, если бы я ключами сокровища не собрал, я бы за Эшли потом не смог бы это собрать, правильно? Нет ничего. Есть, конечно. Ой, не зря спустился, не зря спустился! Задания выполнили, и еще патронов, мне кажется, мы больше поимели, чем потратили. Ресурсов у нас гораздо больше. Так, плюс тут наверху два сокровища, нам надо их забрать по-любому. А, одно это, по-моему... Я сейчас поднимусь. А где там оно? Ну-ка. Одно я знаю где, это там, где вот я шли утащили. Ему как бы без проблем мы доберемся. Вот тут я что-то как-то... Как-то не очень помню. Я правильно иду? Да, но... Да, но где сокровища? Ну, по-. А ну знаешь где? Оно в библиотеке. Все, я понял. Оно в библиотеке. Там, куда мы по лестнице подымались. сейчас сейчас найду. Оно там, где мы по лестнице подымались, получается. Тут этот козел гоняет. Да так-то по большому счету пофиг на него. Как гоняет? гоняет мне не жалко а, подожди нет мне надо есть еще квадрат где-то подожди нет это не то хм. а вот вот вот этот куб а как его повернуть вот все его можно поворачивать так что без проблем в принципе Если вы не можете подобрать предмет, потому что в снаряжении нет свободные чеки, зайдите в меню предметы и попробуйте что-нибудь переместить или создать, чтобы освободить место. Блин. Вот это <сmiyorum> внезапность. <сmiyorum> как так-то. я думал, сокровище. Блин. Это я... Да мне места так много надо. Оу. Да? Ладно. Ладно, так тоже пойдет. И что это? Это какие на нее патроны идут? ППшные? Мне ПП надо продать. Смотри, ПП у меня 51. То есть, смотри, сейчас я взять, взять, взять надеть... Нет, у него вообще другие патроны идут. Внезапно. Ладно. Мне столько оружия и не надо. Я вообще как-то не ожидал, что я сейчас найду пушку, которая место занимает просто здорово. Смысл мне вот с ним сейчас бороться? чтобы с него 500 писетов собрать, да? Нафиг. Так, теперь сюда во а, Быстрая Так, в нем он можно вставить, уже вижу Золотая рысь, я думал кошка Не похоже на рысь, похоже на кошку Так, отсюда мне как бы украли Шерил Ой, шерил перепутал а, Эшли Ну а что, там девчонка, тут девчонка Ну спрыгни так, ну все, отлично, мы пробежались. Шкафскую... А, я что, не открыл, что ли? Блин, ай, точно, я забыл про него совсем. Что я не открыл. Так, ну раз я у торговца, давай еще как-то подумаем. Он показывает, что у меня один из патронов в запасе. Он за место винтовки, что ли? Он? Точно. Он за место винтовки. Вот, сейчас 10, 10 у меня, правильно? Да. Так, как? Либо это, либо это. Получается, на выбор. Я даже не знаю. Ты выполнил просьбу, да? Я две просьбы выполнил, мужик. Я по твоему лицу это вижу. Э -э вот она. Все, четко тут что шкатулка светильник с бабочками так мужик подожди у меня такое ощущение как будто я сейчас много денег заработаю У меня вот есть такое ощущение у меня есть такое ощущение как будто у меня сейчас будет очень много денег возможно я заблуждаюсь да блин не туда уже 37. Так. А сюда мы давай синий вставим. Синие глаза это ж круто. И какой из них дороже будет? Так, так будет 38, а так будет. Не, ну значит красный. Ну, четко. Прекрасно. Значит, ты выполнил. Да, Слава! да, Есть да, да, да. 19. Может пороха взять? А, Я просто из этого пока ничего не хочу. Ну, вот, типа, это штаб потом штаб можно радость. будет взять. Пока он мне как бы не нужен. Вот эти занимают дофига места. Я возьму пока просто порох. Интересный выбор. Так, теперь а, на продажу. смысле, конечно. Пусть стоять. Я тут всякой всячины Я не знаю, что to. делать. Тогда логичнее продать получается... Нет, не ружье. Все Штурмовая винтовка, она, Там наверное, поколена. А как мне... Подожди. Да стой стой, стой, стой, стой, стой, стой. Не говори ничего. Если хочешь остаться в живых, свое Она шпарит на 2. Это шпарит на 3.7, но она улучшена уже один раз. Она более скорострельная, скорее всего. А, вон же параметры. А, тройной урон по уязвимым местам. Пробивное действие. Можно устанавливать различные прицелы. Скорострельность 2.5 Но она более скорострельная и Точность у нее У этой точность не такая большая Не намного больше Боезапаса то 20 Блин, я даже не знаю я Давай Да, давай я ее пока в хранилище уберу Ее же можно в хранилище убрать по сути Как ее убрать в хранилище? Как? Хранилище для чего создано? Положить. Вот, все. Она на хранилище пока тусуется. Да? Да. А потом подумаем, что с ней делать. Привет. А, что я могу еще купить? Черный хвост. 1.4. То есть 4.2. У меня этот пистолет уже так прокачан. А, 1 и а он у меня уже на 2,10. ну-ка а вот этот который обменять получится матильда а я не могу поставить характеристики да что, -что? как нам удалось добыть все это <соцентрясение> <соцентрясение> Ладно. выбор Избитые слова но все М -м, подожди мне нужно выбрать пистолет 1 и 3 1 13 но он не улучшит. Я смогу его где-то. Но я на си сильнее врывает. его не смогу сделать мощным. Точность 3,5. Точность 4,8. Блин. А смысл мне от него? А вот той 4,2. Ну, это поточнее получается. За ножом надо регулярно ухаживать. Блин, тогда регулярно... я зря его взял. Ладно, 10 Славная тысяч. Офиг, ладно, не страшно. А тогда чиним нож. Чуть-чуть прочности ему добавлю. Удивлен? Урон а? пока не буду. Это починим. И что? Может, фривольдер? Реально. Прикинь, какой урон я потом по последнему боссу буду домашний, если у меня патроны будут. ПП. О, друг. Так. Все. Итак, чем я могу тебе помочь? Ничем получается все. Это слишком много И места занимает. Там не уби... Ладно. И Воспользуемся ага. этой фигней. Блин, на как грустно что-то мне не знаю. Что-то как-то... Как-то не очень получается. Ну ладно, денег мы подняли И сразу же все, все слили Я не знаю, что с штурмовой винтовкой Как быть Она вроде как и быстрее Что это? Откуда это вылезло? Что это было? Я не ожидал Я думал сначала таракана, потом когда он взлетел Я, я аж на что-то такой В смысле взлетел? Как это? Как он взлетел? Дожди. Я же могу перемахнуть В смысле? Да твою за ногу! Я не хочу на ваш дробаш тратить да, блин, какие приставучие мухи, а. Епа. А -а -а какие приставучие мухи. Здесь закрыто, как я понимаю. Блин. Я не помню этих мух вообще. Я помню, Эшли с Леоном разделилась. Там что-то Эшли психанула, побежала куда-то. Типа, а, и опять там, типа, дурная какая-то. И, короче, это... Между ними закрывается решетка. Или он полез в канализацию. И там были какие-то невидимые типы. На этом мое прохождение закончилось. Где канализация и невидимые типы? Где грузовик? Где хоть что-нибудь? Хорошо, что я ее скинул. Потому что у меня места вообще нету. Мне нужна желтая трава. Получается, мне нужна желтая трава. Так, флешку я смогу сделать, смогу сделать. Эм, надо что-то сделать. Флешку сделать? Блин, флешка такая классная вещь. Я так понимаю, нам сейчас вот это очень сильно пригодится. Так. С этого я не могу ничего пока сделать. Стрелы. Обойдусь без стрел. А как, а подожди, а как гранату делать? Я же могу гранату теперь делать. 12 надо. Нифига много. Как. Ладно, будем иметь в виду. Че? Часовая башня. И замок большой Алюня, да? Мы, кстати, сейчас, наверное, уже будем заканчивать. Око время. Да, сейчас уже будем заканчивать. Серия такая получится. Больше никая.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 Январь спустя 4 года после моего пробуждения, мои попытки внедрить черную жидкость в тело скоро уменьшаются успехом. Утроба вот ключ к ответу. Чистая душа оказалась очень податливым и гибким созданием. Январь спустя 6 лет после моего пробуждения. Я назвал священных личинок, что носят в себе избрание у, э, избранные У2. Или 11 Не, ну это У2, наверное. По первой букве своей фамилии, ведь они прирождены. Э... Порождены моей собственной плотью. у два почти достигли размера взрослого человека, но продолжают питаться и расти. У меня получилось, и я вывел новый вид. Господин Рамон оценил мои старания и благословил меня похвалой. Ему понравились У-2, он назвал их навистадорами, то есть незримыми. Ага, подожди, то есть эти заразы могут невидимыми становиться, да, это они? А, мне сказали, что его святейшество, владыка Седлер, тоже доволен моей работой. Это великая честь, я едва вижу кончик пера, потому что глаза мои наполнены слезами радости. Его верный слуга Исидро Уриарте Талавера. Какое-то итальянское имя. А, мы, мы же в Испании, то что рядом, в принципе. <свист> <свист> Походу сейчас будет жестко Походу сейчас будет жестко Поэтому давай на этом наверное остановимся Я предполагаю что сейчас будет Заруба Поэтому вот пойдем почилим в окне Посмотрим на часы И на этом закончим а, Неплохо серия в принципе пошла У нас много чего сделали, много чего успели На самом деле нет Просто много чего собрали У нас даже соточка была на кармане